Ну, вот небольшой, ребята, обзорчик нового аквапарка, хотя аквапарком почему-то язык не позывает, не, не, не поворачивается его назад, называется море. Здесь мы имеем центральный бассейн такой-то площадкой, с баром, вокруг которого есть бассейн. Далее у нас идут горки. Ну, достаточно большие, но пока не функционируют. Здесь же такие небольшие бассейны-джакузи с отдельными кабинками. Вот и Софинка. Вот. В целом, все очень, конечно, чисто, красиво. Немножко даже, да, пафосно немножко. Вот. Далее мы переходим, мы сейчас переходим в другой бассейн, где там находится он детский бассейн с горочками небольшими. И бассейн общего плавня, такой квадратненький. Да, Софинка любимый. Ну, приблизительно как-то вот так это все выглядит. Все очень чисто, красиво. Ну, да, пафосно, и многие моменты просто пока еще не работают. Итак, парни, это основной бассейн. Вот, водичка, конечно, очень чистая. Прям как слеза. Мы перебрались просто со стропка сюда, она показалась уже спокойнее. Вот. Здесь полно кучи всяких мелких кафешек, классные лежаки, есть полудиванного типа, ну, каких только нету здесь, блин. Можно заказать вишневый чилим, не знаю, фуагра, здесь все, что хочешь. Вот. Стоимость 150 тысяч со взрослого человека на целый день и 75 тысяч с ребенком. Вот целый день можно провести здесь. Но здесь, честно говоря, больше не развлечения, а больше пафоса. Такой вот спокойный вроде отдых, а вечером более такой дискотечный. Pick the pack.